Ага, зависло. О, это я разошелся. Ну что, я есть или пока нет? Давайте быстро напишем плюсики. Вы можете не говорить. Давайте напишем плюсики. Я есть или нет. Ну что, висит или нет? Висит. А висит, потому что вас много. Партнеры наприглашали новых учеников, комната не выдержала. Но у нас сегодня не особо много. У нас был такой вебинар, когда одновременно присутствовало 11 тысяч человек. Тысяч человек. Но сейчас у нас где-то столько же присутствует, чтобы вы понимали. Да. Что нет у меня, да? Жень. Нет у меня, да? Ну что, перезапускаем? Тишина краста, Урау, скоро услышим и увидим. Ну, что? Не видно и не слышно. Ну, тогда пора заканчивать. Красиво. это четверо моих детей они держат здесь в руках капусту, просто их находят в капусте кукурузу их находят в кукурузе и горох их находят в горохе прикольно кто этот человек? слушаю, не оторвался очень хочется продолжать. Пишет, да что ты сидишь покупать шумные коды? Уже не останавливаем? Что-то у меня компьютер ведь. Не видно, не видно? Раз-раз. И куда делся? Vamos,